Представляем вашему вниманию торговый робот Parabolic Trend. Данный робот предназначен как для секций Forex, так и возможность торговать на московской бирже на срочной и фондовой секции. Торговая система включает в себя также контроль рисков и управление позицией. Торговый робот Советник предназначен исключительно для терминала MetaTrader 5. Данный робот построен на одном из лучших индикаторов технического анализа – индикаторе Parabolic SAR. Для более эффективной работы данного индикатора Включены дополнительные различные фильтры, включая фильтр Fibonacci для более точного входа в рынок и отслеживания трендов. Робот имеет широкий набор параметров для выхода. Автоследящий стоп и имеет несколько возможностей активного управления позицией, включая пирамидинг по арифметической и геометрической прогрессии. Контроль рисков позволяет контролировать ваши убытки в течение всего времени работы данного робота. Лучшая реклама торговой системы. Это реальные тесты на истории. Поэтому давайте откроем терминал MetaTrader 5 и попробуем протестировать данную систему на рынке Forex и данную систему на московской бирже. Основное преимущество торговых роботов, написанных для терминала MetaTrader 5, это возможность полностью провести все необходимые тесты на историю. И давайте начнем сначала с рынка Forex. Мы выберем генетическую оптимизацию, возьмем... Валютную пару, одну из самых таких популярных, например, доллар к иене, и попробуем на ней сделать тесты. Параметров здесь достаточно много, но кто никогда не пользовался торговыми роботами, то пугаться здесь не стоит, потому что есть подробная видеоинструкция, в которой подробно объясняется каждый параметр, для чего он нужен. Есть дополнительные скрытые параметры, которые робот автоматически за вас сделает, например, выставит на всякий форс-мажорный случай, например, дополнительный стоп, и будет контролировать вашу торговлю. Но основные параметры вы будете создавать самостоятельно и по каждому вы получите полную исчерпывающую информацию из видеоинструкции. Предварительно мы провели тестирование входных параметров. В данном случае дополнительным индикатором тренда здесь служит тройная сглаженная скользящая средняя. Период мы ее уже при помощи оптимизации подобрали. Дополнительно также можно оптимизировать и подобрать шаг параболика SAR и ускорение параболика SAR данного индикатора. Но в данном случае мы этого не сделали. Это дополнительная еще возможность. И после этого, как предварительно некие полученные параметры, можно перейти в следующие настройки и попробовать запустить торгового робота. В режиме, в визуальном режиме. Нажимаем старт. И очень удобно, что визуально вы можете наблюдать, как на истории робот торговал. То есть вы видите все необходимые вот, индикаторы, подтверждающие тренд, triple exponential moving average, индикатор parabolic SAR. Дополнительно может использоваться фильтр от стахастика. То есть вы видите все сделки. Вот сейчас на ваших глазах открыла сделка короткую позицию. Вы сможете можете видеть все это на истории, как все это открывается. И также вы можете на вкладке торговля. Непосредственно смотреть, даже как меняется прибыль, где стоит стоп, где стоит take profit. Вся эта информация вам доступна и видна. Визуально отображается уровень стопа, уровни профита. И полностью всю торговлю вы видите непосредственно на графике. Подробнее, какой символ за что здесь отвечает, это уже в видео инструкции есть. И здесь техническую информации касаться не будем. Мы не будем дожидаться окончания тестов, а выберем одиночный тест и нажмем Старт, сможем на, график, на вкладке график посмотреть непосредственно, а как же менялся размер нашего портфеля при торговле. Вот видите, да, что постепенно торговля идет. Вы видите, что торговля шла, портфель прибавлял. И на вкладке бэктест мы сразу видим все результаты. Мы получили достаточно неплохие профит-факторы, фактор восстановления 1,42 и 3,05. Неплохой коэффициент шарпа. больше единицы, что говорит о стабильности системы. И если мы посмотрим на доходность данной системы, то чистая прибыль составила около 400% годовых. Мы как раз проводили тесты за год, получился около 400% со 100 тысяч долларов. Вы, естественно, будете использовать свой а, размер счета и для этого будете подбирать а, свои размеры а, лотов для торговли. Параметров различных много. Есть ряд параметров, которые можно использовать для того, чтобы выходить из позиции. Все они описаны в виде инструкции. Есть дополнительные настройки стопов. И есть несколько возможностей управлять размером позиций. Но в частности, смотрите, здесь есть... Вы здесь можете выбирать фиксированный объем. Объем как процент от счета. И можете использовать такие возможности управления счетом, как арифметическая геометрическая прогрессия. Что это означает? При арифметической прогрессии, как только вы получили убытку, то объем следующей сделки будет увеличиваться будет увеличиваться линейно, а при приогеометрический будет увеличиваться в два раза сразу. Давайте посмотрим как может отличаться просадка и прибыль, если мы это будем использовать. Обязательно нужно ограничивать максимальный допустимый объем для торговли, для прогрессии, потому что количество лотов увеличивается, что и достаточно быстро может увеличиваться ваши убытки. Поэтому обязательно ограничение. Проведем тесты и получается при арифметической прогрессии удалось заработать почти в три раза больше, при этом просадку увеличил всего в два с небольшим раза, а при геометрической прогрессии прибыль уже составила более 50 тысяч рублей. Использование геометрической прогрессии позволяет использовать тот факт, что после убычной сделки вероятность прибыльной сделки намного возрастает. И если у вас система дает достаточно хороший процент прибыльных сделок, но ну а для трендовых систем это достаточно даже от 30 там, до 40 процентов то после прибыльной сделки вы сможете входить с увеличенным объемом и отыгрывать те потери, которые были в бэквике. Ну, по бэк-тесту можно посмотреть, что процент прибыльных сделок прибыльные сделки от всех составили 37%, что очень неплохо для трендовых систем, коим данная система является. И еще есть важные параметры, которые позволяют данную систему использовать для контроля рисков. Это очень важный раздел. Здесь вы можете задать максимальный процент потери в месяц. И, соответственно, если вы в месяц задаете процент потери, скажем, 1%, то вы знаете, что гарантированно в год вы не потеряете более там, чем 12-13%. Это позволит вам контролировать вашу торговлю. И бывает месяца, когда боковое движение рынка, и в этот месяц просто торговый робот отключится при определенной просадке и будет дожидаться следующего месяца, чтобы начать уже торговлю как бы с чистого листа, контролируя ваши расходы. Но потенциальную доходность торгового робота мы видели на вкладке Backtest. На вкладке Backtest мы можем убедиться, что это уже порядка сотен процентов годовых. А теперь давайте проведем подобные тесты и посмотрим, а как торгует робот на срочном рынке «Фордс» на московской бирже. Здесь единственное отличие, что на срочном рынке у вас здесь не какие-то валютные пары. Здесь вы используете фьючерсные контракты. Фьючерсные контракты сложно использовать на большом, тестировать на большом временном интервале. Поэтому для тестов есть некие склейки на московской бирже. Вот мы возьмем один из таких инструментов, который, ну, такие неплохие тренды в прошлом году показал. Возьмем склейку фьючерса Газпром. И на ней здесь мы провели предварительную оптимизацию. Здесь мы оптимизировали еще и дополнительно период входные параметры. Здесь мы оптимизировали индикатор тренда. И оптимизировали еще параметры э, индикатора Parabolic SAR. Здесь были заданы некие параметры для тестов. И получили следующие результаты. Изначально на счету мы задали миллион и доходность составила э, более 17%. При просадке 5% достаточно неплохой результат. И при этом трейдов 162, то есть достаточное количество. То есть данная система работает и на срочном рынке Ford's. Главное, не забываем, что фьючерсный контракт нужно здесь менять, потому что каждые три месяца он экспирируется, и нужно переходить на следующий контракт. Делается очень просто. Робот останавливается и запускается уже на следующем контракте. Зададим полученные прибыльные контракты и возьмем одиночный тест. Проведем оптимизацию, посмотрим, что было с графиком доходности. Ну, вы как видите, что идет постоянный рост. Практически постоянно везде на графике есть рот, но есть небольшая просадка. И вот именно для каких таких вот просадок неплохо подошли бы нас параметры дополнительного контроля рисков. То есть какой-то месяц, когда прям все шло не так, как задумано, можно ограничить убыток определенным количеством процентов, и робот его просто остановит и начнет торговлю со следующего месяца. То есть вот в данном случае контроль рисков здесь может очень помочь. Ну и соответственно вкладка бэктест, все то же самое, может, можно посмотреть прибыльность, Прибыльность системы, фактор восстановления и коэффициент шарпа показывают очень неплохие результаты. То есть при таких параметрах данную систему можно вполне использовать. И обратите внимание, что здесь доходность составила 17 с небольшим процентов годовых. Но поскольку фьючерс позволяет использовать дополнительно плечо, там 3, 4, 5 плечо, то есть эту доходность можно вполне увеличить практически до 100%. Доходность 100% на срочном рынке форс очень даже неплохо. Давайте подведем в итоге. В эффективности работы данной торговой системой на истории вы увиделись. По поводу настройки, вы можете не переживать, к роботу предлагается подробная видеоинструкция, в которой описаны все параметры, которые входят в данную систему, как они работают и как их правильно менять и настраивать. Также есть удаленная техническая поддержка, поэтому в случае сложности с настройкой всегда специалисты нашей компании смогут подключиться и помочь вам настроить данную систему. Мы гарантируем, что робот будет запущен и работать в вашем терминале MetaTrader 5. Если вы еще сомневаетесь, вы можете заказать демо-версию для проверки эффективности системы на истории. После этого вы сможете сделать окончательный вывод в необходимости использования данной системы на своих торговых счетах. Спасибо всем за внимание. До свидания.